также продавать столы декорации с руков с рук что делать но самое главное узнать ваше хобби вроде бы я сказал если вы любите продавать покупать то в принципе это ваша футболиста тоже говорил в ролике как э, популярного футболиста <свист> макс тайсон баскетболист точнее футболист, баскетболист боксерист, который боксом занимается, как его там зовут, футболистом популярного. Ну, вообще неважно, все популярны, все хороши, просто он успех, не можете построить его успех, он просто старался много раз, тем самым его история офигенная, он с бедность, бедности стал выше, то есть занимался каждый день ежедневно,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 Пробую, пробую, пробую. Сложная тема. Она в ТикТоке есть. Она в ТикТоке. Поэтому заходите в ТикТок, слушайте такую, то есть вы должны первый раз, что прося получится. Поэтому уверенность. Превыше всего. Пробуйте прокачивать свое хобби, ведь это самое главное, если человек не прокачивает свои хобби, ничего не сможет. В самом попробуйте сделать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 ну ладно, не покажу. В телефоне я легче. Так, дари мне.. Дари мне как там? ТР или как там говорить на русском? Будет 52. 52 субботы. У вас в год. 52 субботы в год. Так, 52 субботы у вас в год. Как выключить?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 Редактор